Добрый день, друзья. Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая. Сначала объявление. Дамы и господа, в эту пятницу, 6 марта, в рамках Всеамериканского фестиваля интеллектуальных игр, к нам в Чикаго приезжает многократный обладатель хрустальных и бриллиантовых сов, первый магистр «Что, где, когда» Александр Друзь. Вас ждет уникальная возможность сыграть за одним игровым столом самым известным знатоком планеты и ощутить моменты озарений, радость победы, удовольствие от азарта и собственной сообразительности. Встреча состоится в пятницу, 6 марта, в 7.30 вечера в ресторане «Маэстро» в Норсбруке. Вас ждет ужин и эксклюзивная игра с магистром Александром Друзьем, а также... Весенняя музыкальная программа Татьяны Миломет и Алекса Кофмана. Места ограничены. Заказывайте столики заранее по телефону 847 272 8111 272 8111. Владимир Набоков. Лебеда. Рассказ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 Свет электрических ламп, по-утреннему глухой и желтый, озарял на канифолиный линолеум, полки вдоль стен, беззащитные спины тесно уткнувшихся книг. За цельными окнами с однообразной, бесплодной грацией валил мягкий и медленный снег. Недавно в школе Географ Березовский, пощипывая темную бородку, ненароком и ни кстати, объявил при всем классе, что он и путя берут у маскара частные уроки бокса. Все отставились на путь. От смущения его лицо сделалось ярким и даже как будто одутловатым. На перемене Щукин, самый сильный, грубый,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 Небрежность цветного отпечатка. Только что перед отъездом в школу Шарканье и стальное трепетание. Отец и француз в толстых нагрудниках, В решетчатых масках. Все было как обычно. Картавые вскрики француза. Вапек, котрек, сильные движения отца, Мигание и треск рапир. Урок кончился.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 после чего она сделалась похожа на просковью Степанну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись до верху, он стал звать гувернантку. Но у мисс Шелдон сидела гостья, англичанка Веретенниковых. Мисс Шелдон послала путь уготовить на завтра уроки, предварительно вымыть руки и выпить стакан молока. Дверь захлопнулась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 Не рассказывайте никому, это я не здоров, у меня биолит. И снова рыдание. Константин Паустовский. Живые языки. Из книги «Повесть о жизни». Из мертвых языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фадеевич Субыч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 и начал молитву перед учением. «При благи Господи, не спошли нам благодать Духа Твоего, Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы». Он прочел эту молитву пять раз. Потом прочел великую Ектинью. После этого Литаур огласил символ веры «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина. «Мосьегу вас стоял»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 Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт. Но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский крикнул. Фигли-мигли! Кощунствовать изволите лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литауэр. Что вы? воскликнул, вставая Литаур. Я же еврей, Павер Петрович. Ой-ой-ой, сказал Бодянский, еврей!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 Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений между всеми этими «Оксан Тегю», «Оксан Граф» и «Оксан Сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флабера и Гуго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам Мосье Гувас.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 И в глазах у Мосье Гуваса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камилька. Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но Мосье Гувас или отмалчивался, или замечал, что эта литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между фютюром и конди С течением времени выяснилось, что у мусье Васа есть в Британии, в маленьком городке каменный домик и старуха-мать, и что мусье Вас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом где мать его разводила кроликов, а Мусье Гувас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж. Это было выгодно. Поэтому Мусье Гуваса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература. Один только раз Мусье Гувас разговорился с нами. Это было весной. Мусье Гувас готовился поехать на летние каникулы в Британию.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 За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мусье смотрел на весну и печально покачивал головой. Жизнь выбросила его в мир, где ветер сдувает зеленого листика, толстую Божью коровку. А все потому, что он был не богат